Игра хит- игра легенда. Каддеро прежь веревку от Челинга. Если вы еще не слышали про эту игру, мы сейчас про нее вам расскажем. Небольшое ожидание и мы в главном меню игры. С самого начала нас встречает качественная графика. Все сделано красиво, стильно, весело. Даже реклама. Перейдем к настройкам. Здесь можно выбрать язык, включить или отключить музыку и звуки. Из неудобств, если вы случайно перескочили русский, нужно будет листать все языки сначала. Первая часть игры содержит несложные обучающие уровни. Небольшой ролик прелюдия про то, как ням попал к профессору. А дальше начинается уровень с обучающими подсказками. Цель игры – накормить ням-нямчика конфетками. Конфетки висят на веревочках. Нужно их перерезать так, чтобы конфетка упала прямо в пасть зеленой неведомой зверушки. Кто-то говорит, что это лягушонок. Да, несомненно, сходство есть. Но все же это не он. Это просто ням-нямчик. Также нам нужно собрать как можно больше звездочек. От этого зависят переходы на другие уровни. Дальше идут следующие уровни. Они уже сложнее и приходится думать. Время в игре не ограничено. А если что-то не получилось, всегда можно начать уровень сначала. Или вернуться к нему позже. Игра просто создана для планшетов. Все управление естественно и понятно. Все делаем своими ручками. Кстати, на некоторых уровнях придется серьезно думать. Игра отличная головоломка. Однообразия в игре почти нет, и в нее действительно интересно играть. Интерфейс дружелюбен, даже самые маленькие детки смогут кормить днем нямчика. Как бонус, к игре идет серия мультфильмов о главном герое игры, его история. Мульты забавны и интересны. Правда, они на английском языке, но почти все понятно и без слов. Уровней в игре куча. Это приложение, в которое можно играть очень-очень долго. Мы рекомендуем это приложение. Это отличная, веселая, сочная, яркая игра для всей семьи. К тому же она, безусловно, полезная. И наша итоговая оценка 9 из 10.